ресурсов сберегающих технологий, развития межрегионального и международного сотрудничества и многое другое. В этом плане университет, конечно, отвечает тем, что мы э, все-таки занимаемся фундаментальными исследованиями в области инженерных наук. И мы рассматриваем те перспективы, которые будут э, в будущем применяться именно уже конкретно на предприятиях, которые занимаются реализацией. Помимо известных компаний, в мероприятии приняли участие различные вузы города. Казанские студенты поделились с нами своим мнением о работе выставки. Я считаю, что очень здорово, когда на подобной выставке могут прийти студенты и посмотреть о современных разработках, о новых тенденциях в энергетической промышленной отрасли, ну и в других отраслях. Какие новые технологии используют на предприятиях, современные разработки. Особенно это важно для молодых ученых. Повестки деловой программы выставки ⁇ научно-технические конференции, круглые столы, экспертные секции и семинары на актуальные темы, связанные с повышением энергетической эффективности и инновационными решениями в сфере энергоснабжения. Работа выставки продлится до 15 марта, включительно. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.